Всем привет! Меня зовут Марат, компания Хайтек Monolith. Сегодня мы снова в Токсово. Укладываем бетон в опалубку стен второго этажа. Пошли смотреть. Итак, как происходит процесс бетонирования. В день укладки бетона первым на объект приезжает бетононасос его задача является расставиться на площадке, удостовериться в том что он сможет прокачать с точки приема бетона в точку укладки уже в опалубку здесь у нас сегодня работает бетононасос с длиной стрелы 38 метров соответственно у нас бетон укладывается с миксеров вот в этот бункер и уже через стрелу заливается в опалубку, при бетонировании поступает очень большая нагрузка на стрелу, поэтому важно чтобы он стал надежно, в процессе бетонирования не перевернулся, ему соответственно для работы выделяется площадка примерно 8 на 8 метров она должна быть ровная твердая для того чтобы он встал и уверенно прокачивал бетон после того как мы уже поставили насос и уверены в том что он может качать мы уже заказываем бетон на завод завод начинает отгружать первая партия бетона которая приезжает приезжает с паспортом можно прочитать марку бетона сверить его с проектными данными если все в порядке можно уже приступать к процессу бетонирования соответственно миксер выливает свой бетон в бункер и уже оператор бетона насоса подает бетон в опалубку где ребята уже занимаются укладкой бетона в палубу вибрирует его выравнивают это уже процесс бетонирования идет объемы в каких-то конструкциях посчитать достаточно сложно и последний миксер зачастую заказывается по факту то есть мы сейчас залили уже 32 куба в опалубку и сейчас до заказали еще 5,5 кубов для того, чтобы долить стены и залить лестницу которая у нас готова к бетонированию пойдемте вовнутрь, посмотрим как сейчас уже бетон уложен и ведет света. Как вы помните, в нашем проекте стены достаточно тонкие, толщина стен составляет 15 сантиметров, достаточно густое армирование и при укладке бетона возникает сложности с тем, чтобы он до конца протек, провибрировал, но здесь у нас достаточно красивая ровная стена без пустот получается. Зачастую вот в процессе укладки бетона возникает вопрос, а можно ли сделать его пожиже, добавить воды в бетон. По строительным правилам добавлять воду уже в бетон, который приехал на объект, строго запрещено, потому что таким образом вы понижаете марку, вы добавляете количество воды в бетон, соответственно соотношение цемента и воды станови становится неравномерным и марка бетона автоматически ухудшается. Правильный выход это заказывать бетон с более высокой подвижностью. Есть там ну, показать П в марке бетона это показатель его подвижности вот для плоских для обычных конструкций мы заказываем обычный бетон p4 это самый популярный вид бетона для стен где у нас э, очень плотное армирование там сложно его чтобы он протек до конца можно заказать бетон p5 это более подвижная конструкция либо добавить пластификатор в саму бетонную смесь ну вот это тоже такой риск лучше заказывать p5 в таком случае у вас Приезжает более подвижный, более такой текущий бетон. Но в то же время марка его не ухудшается в процессе укладки. В прошлом видео мы показывали вот эти окошки, которые выполнены под большими окнами для того, чтобы у нас бетон полноценно затек под окно и не осталось пустот Вот так оно уже выглядит после бетонирования Ребята сейчас залили бетон, вставили кусочек пеноплекса Для того, чтобы он обратно сюда не поднимался Потому что стены здесь залиты на 3 метра И ну, давление бетона все-таки есть И сейчас в таком виде бетон будет набирать прочность После того, как он станет твердым, ребята снимут, подшлифуют И будет ровненькая стена без пустот под окном После укладки бетона в опалубку происходит процесс вибрирования бетона уже в палубе по аналогии как мы вот перекрытие вибрировали здесь применяем глубинный вибратор длина булавы 5 метров с узким наконечником 28 миллиметров насколько я помню и после вибрирования уже проходится с уровнем по палубке уже смотрится для того что стены у нас абсолютно вертикальный, применяется обычный вот такой пузырьковый уровень. И при помощи вот таких телескопических подкосов уже э, в случае, если есть какой-то завал, происходит выравнивание финальное, пока бетон живой. И в таком состоянии уже бетон остается для набора прочности. Итак, сейчас мы ждем последнюю партию бетона 5,5 кубов, для того, чтобы долить остатки стен и нашу лестницу. А пока мы это делаем, пойдемте посмотрим, как поживают наши габионы, которые мы возводили в прошлом году. Как вы помните, кто не помнит, можете посмотреть видео про токсово сначала. Здесь у нас был склон. Вот в этой точке у нас насыпной слой порядка 5 метров. Делали мы это для того, чтобы посадить наш дом на вот этот склон. И для того, чтобы вот этот насыпной слой у нас не сползал вниз, мы возводили вот эту подпорную стену из габионов. Отсюда мы видим только вверх. Сама высота стены там где-то 6 метров, насколько я помню. Возводили мы ее для того, чтобы создать плоскость для Устройство уже дома наверх, наверху склона. Стена выполнена из габионов фирмы Геонор, сетка у нас с полимерным покрытием, для заполнения мы применяли здесь щебень разной фракции, то есть от 280 мм от большого камня до 120 мм, это уже поменьше камень. Крупные укладывались внизу и по наружным граням, для того, чтобы не было никаких высыпаний. Внутреннюю часть мы заполняли более мелким щебнем, догоняли доверху, сейчас можно посмотреть, что габионы все полностью заполнены до конца, нет никаких пустот и просадок между камнями и сетками, сам несущий функционал э, габион выполняет завала или уклона габиона нету, как помните мы заводили сетки, которые анкируют габион в грунт на 5 метров, их выводили и отсыпали с уплотнением со стороны уже верхнего откоса э, соответственно они держат этот, э, эту стенку для того, чтобы она не обваливалась и, собственно, это как раз дает положительный эффект. Стенка стоит, все прекрасно. Мы видим, что она не завалилась, нету никаких вымываний песка в эту сторону, потому что применялся вот такой гетикстиль. Он с той стороны полностью, стена геотекстильным обмотана. Поэтому все в порядке. Я думаю, год простояла, простоит теперь вечно эта стена. В комментариях мы видели запрос, чтобы мы э, поглубже рассказали о проекте. Вот э, сложно в рамках вот такого короткого одного видео рассказать про проект. В целом скажу, что проектирование мы производим. Ну так в три стадии. В основном первая стадия это эскизное проектирование, это когда в целом определяется концепция будущего дома, как он будет расположен, как у него будет, его будет выглядеть внешний вид, ну, общая картинка. После этого разрабатываются архитектурные решения. На этапе этом архитектор уже отрабатывает вопрос высоты стен, набора помещений, объема площадей, ну в общем как эта вообще картинка уже в какой-то физический объем приходит и на третьем этапе уже разрабатываются конструктивные решения альбомы КЖ, КР, КД ну и вот эта вся рабочая документация она необходима для того, чтобы рассчитать нагрузки, для того, чтобы заложить оптимальный объем материалов там в стены, в перекрытие, но ну, чтобы все несущие э, конструктивы э, максимально эффективно работали, то есть они чтобы не трещали и чтобы не было большого перерасхода материалов на объекте. Ну, если кого-то интересует более подробное описание проектов, которые мы разрабатываем, пишите в комментарии, мы почитаем и снимем видео на эту тему. Ну что, на сегодня все. Рассказали про стены второго этажа. В следующий раз, наверное, заедем, когда уже будем выставлять палубу на плиту покрытия. Кому нравится наше видео, подписывайтесь и ставьте лайки. С вами был Марат. Пока!